Всем привет! Сегодня мы расскажем о печах, которые используются в палатках, а именно о тех, которые используем мы. Более подробно о них расскажет мой друг. Итак, печки в палатках мы уже используем 4 года, и постоянно были в поисках печки универсальные, которая бы нам подошла и для обогрева, и для принятия банных процедур. Сначала у нас была вот эта печь, обзор на нее есть у нас на канале. Затем мы купили другую печь, похожую, но она была больше размеров. И не удалось нам добиться того результата, чтобы мы могли ее использовать и как для обогрева, и как для банных процедур. И поэтому в настоящее время вы можете наблюдать, что у нас две печки. Итак, печь компании Теплодар под названием Алтай. Ее мы используем для банных процедур. Почему она? Все просто. Для бани идеальный вариант. Она очень быстро нагревается, высокопроизводительная. Об этом свидетельствуют вот эти следы. Это для тех, кто говорит, что недостаточное КПД. У нас мы немного переборчили и поплавились пластмассовые крепления в самой палатке. И как видите, они оставили свои следы на печке. Очень хорошее горение. То есть температура для парения можно достичь буквально за 15 минут. Но, конечно, и поглощает дрова, скажем так, она очень-очень интенсивно. Удобно, что не нужно использовать камни для того, чтобы получить пар. Здесь есть специальная желоба, куда вы просто подаете воду и образуется пар. Хорошая конструкция, крепкий металл. Такая, казалось бы, мелочь, как наличие прозрачного стекла. Очень удобно, можно наблюдать и за самим горением, за пламенем, это очень приятно, увлекательно. А также можно контролировать наличие дров в печи, когда можно поддавать. Есть, конечно, у этой печки и свои недостатки. Это острые ножки, которые могут пробивать пол. Могут вылетать искры из трубы, хотя производители с этим борются. и уже в этой версии внутри трубы устанавливается дополнительная металлическая конструкция, которая придает дыму вращение. Мы так полагаем, что когда дым вращается, то искры, которые остаются, они отбиваются от трубы и не вылетают из нее. И еще один очень большой недостаток, о котором мы говорили в обзоре на данную печь, это то, что труба может провалиться по истечении какого-то времени ее использования. Но уже в этих версиях мы заметили, что на трубе такой борт присутствует, ну, выпуклость своеобразная, которая не дает просесть трубе внутрь печи. Но все равно мы обезопасились и установили металлическое кольцо дополнительно. Ну, мало ли что. Почему мы ее не можем использовать как печь для обогрева? Из-за высокой производительности печи в палатке очень жарко, а температуру регулировать ну, здесь никак невозможно. Мы пытались тут и закрывать, какие-то использовать дополнительные приспособления, но все тщетно. В палатке горячо становится. Очень быстро сгорают дрова. Если вы с этой печкой ночуете, то вы будете подниматься ночью, чтобы подложить дров каждые два часа. Так что данную печь для ночлега мы не рекомендуем. Почему же мы не выбрали другие печи, ну, допустим, парогенераторы, либо печи с камнями? В нашем понимании банная печь, она должна быть в первую очередь мобильной. Наличие камней, в свою очередь, влечет к тому, что нужно затратить много времени, чтобы их нагреть. Плюс это лишний вес. А при передвижениях с одной локации на другую, вы сами должны понимать, что это неудобно и некомфортно. Парогенераторы, да, там можно регулировать пар, который постоянно будет идти. Но зачем? Можно просто регулировать пар, поддавая воду, либо не поддавая ее. Но это не значит, что другие печки хуже, либо они плохие. Выбор все равно за вами, но мы для себя его сделали. И надеемся, что мы не ошиблись. Перейдем к другой печи. Это печь длительного горения. Называется она Алтай средняя и предназначена для обогрева. Очень удобно использовать для ночлега. И, в принципе, все печки, которые длительного горения, они справятся со своей задачей 100%. Поэтому какой производитель, абсолютно неважно, выбирайте сами. Главное, чтобы была регулировка подачи кислорода для интенсивности горения, либо больше, либо меньше. И она будет вас только радовать. Конечно, в этой печи есть и минусы свои, и их немало, скажем вам. Это и острые ножки, отсутствие ручек, хотя в некоторых... Они есть и образование нагара внутри трубы, которая образуется за счет медленного горения. А если вы еще используете и смолистые дрова, то это усугубляет процесс. С этим бороться очень легко и просто. Не забывайте после каждого использования чистить трубы, а также, если вы несколько суток находитесь на природе, то не в ночное время дайте печи погореть с открытым поддувалом, чтобы могла труба немного выгореть. Назовем это так. Металл, конечно, здесь не такой прочный и толстый, как на печках теплодара. Но, опять же, преимущество имеет более легкий вес. И еще один момент, о котором необходимо сказать, это расположение трубы в самих печках. Нам писали комментарии, что лучше, когда труба сзади, лучше, когда спереди. Но мы вывод сделали такой, что в палатках, допустим, как у нас компания Алтай, не куб. Лучше всего использовать печь, в которой труба находится впереди. Таким образом, печь будет занимать меньшее пространство в палатке. Но если у вас палатка куб ну и тому подобное, то, скорее всего, будет удобнее, если труба будет сзади. Так как куб у нас квадратный, и печь поставить к стенке будет, естественно, проще, когда труба будет находиться у вас сзади. Вот таким вот образом установлена печь в нашей палатке. А если бы труба находилась в задней ее части, печь располагалась бы вот на таком вот расстоянии. А это практически центр палатки, что крайне неудобно, ведь она занимала бы столько полезной площади. Поэтому при выборе печи вам необходимо самостоятельно принять решение ну и, и просто конструктивно посмотреть, какая печь в вашей палатке будет удобнее располагаться, чтобы не занимало много места. Ну а для себя мы определили вот такие печки. Одна для обогрева, вторая для банных процедур, они нас полностью устраивают Итак, подводя итоги Мы искали до этих двух печей Одну печь, чтобы она была универсальная И для палатки, чтобы отапливать ее И ночевать в ней И для того, чтобы ходить в баню Но мы не нашли такой печи Поэтому у нас их две Надеюсь, все вышесказанное будет вам полезно а за сим все, прощаемся, всем пока Отдыхайте на природе, отдыхайте с комфортом